очень прошу помочь для начала. Эмма. Эмма, у нас для вас хорошие новости. Вам не обязательно приобретать подпись. Мы предлагаем вам работать с инвестором. Найти его просто. Для этого вы находите объект на торгах. Это могут быть новые торги, активы госкорпораций или торги по банкротству. На активах госкорпораций вы выбираете компанию, которая реализует непрофильные активы. Переходите к ним на сайт в раздел «Непрофильные активы». Выставляете это имущество на сайты продаж, например, Авито, Циан и так далее. После этого вам звонят инвесторы и начинаете работу. Следующим шагом заключаете договор и приступаете к выкупу имущества. Все то же самое вы проделаете и с имуществом с торгов по банкротству. Только объект с таких торгов вы можете найти на сайте «Коммерсант» в разделе «Объявления о банкротстве».